Привет! С вами канал Ты хочешь стать миллионером. И я продолжаю видео рассказ о богатейших людях России, об их пути к богатству на заре социалистического капитализма. Подписывайся на канал и следи за новыми увлекательными историями о людях, которые не сбежали из России, а взяли в свои руки. Ненужные государства – целые отрасли и поставили их на службу своим интересам, не дав им окончательно загнуться. Следующая видеоистория об Алексее Александровиче Мордашове. Это российский предприниматель и управленец, миллиардер, владелец, председатель Совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров, Нордголл НВ и председатель Совета директоров Зао Свеза. Алексею Мардашову принадлежит 26% немецкой туристической компании t Group, является одним из наиболее узнаваемых и цитируемых российских бизнесменов как в России, так и за рубежом. В 2014 году Алексей Мардашов признан лучшим спикером мировой столелитейной отрасли, свободно владеет английским и немецким языками. Он родился в Череповце 26 сентября 1965 года. Его отец Александр Мордашов окончил Горьковский политехнический институт по специальности инженер-электрик, работал в Череповецком металлургическом комбинате. Член ВЛКСМ с 1989 года и в 1988 году Алексей Мордашов окончил с отличием Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмира Тольятти по специальности инженер-экономист в машиностроении. Познакомился с Анатолием Чубайсом, в то время преподавателем этого института, член КПСС. По окончании института в 1988 году Алексей Мордашов стал работать на Череповецком металлургическом комбинате, был старшим экономистом, начальником Бюро экономики и организации труда ремонтно-механического цеха номер один, заместитель начальника планового отдела комбината. В 1989 году Мордашова отправили на полугодовую стажировку в австрийскую сталилитейную компанию «Войст Элпин». В начальный период приватизации в России в 1992 году Мордашов стал директором по экономике и финансам Череповецкого металлургического комбината, вскоре преобразованного в ОАО «Северсталь». Генеральный директор Череповецкого комбината Юрий Липухин поручил Мардашову провести приватизацию комбината. В возрасте 27 лет Алексей Мордашов создал дочернюю компанию Север «Северсталинвест» 24% акций, которые принадлежали «Северстале», а 76% уже лично Мордашову. 5 октября 2007 года компания Siemens Эйджи» подписала соглашение с Алексеем о долгосрочном стратегическом сотрудничестве в развитии компании «Силовые машины». Simons AG получила долю в акционерном капитале компании. В 2011 году сотрудничество с Simons было завершено. 27 декабря 2011 года 25% перешли обратно под управление кипрской управляющей компании Hikestad Limited, владеющей теперь 75% акций силовых машин. С 2009 года работает в качестве сопредседателя Делового совета Северного измерения ДСС, занимающегося развитием взаимодействия представителей власти, бизнеса и гражданского общества на территории Северной Европы. Вторым сопредседателем с европейской стороны является господин Тапио Куула, президент и главный исполнительный директор корпорации Фортум Финляндия. В 2011 году принял участие в работе Билльбиргского клуба. Алексей Мордашов активно участвует в работе Всемирной ассоциации производителей стали. В 2001 году компания «Северсталь» первой из российских производителей, вступила в члены ассоциации. Входит в Совет по конкурентноспособности и предпринимательству при правительстве Российской Федерации. В октябре 2012 года Мордашов стал первым в истории россиянином, избранным председателем совета директоров ассоциации. Через год в рамках принятой в Steel процедуры ротации он передал председательство главе корейской сталилитейной компании. Сам Алексей Мордашов при этом стал одним из двух заместителей председателя совета директоров. В октябре 2014 года было принято решение, что он будет занимать эту должность в течение еще одного года. В октябре 2014 года в России впервые прошла конференция World Steel – крупнейшее отраслевое мероприятие, на которое ежегодно съезжаются главы всех ведущих металлургических компаний мира, отраслевые эксперты и консультанты. В октябре 2015 года Алексей Мурдашов переизбран в Исполнительный комитет Всемирной ассоциации производителей стали. По состоянию на 2014 год Алексей Мурдашов является президентом некоммерческого партнерства «Русская сталь» Национальной отраслевой ассоциации стали производители. Алексей Мордашов является членом Бюро правления, руководителем Комитета по торговой политике и ВТО РСПП. В 2013 году, в год председательства России в G20, Алексей Мордашов активно включился в работу международной группы торговли как фактор роста. По состоянию на 2014 год Алексей Мордашов занимает 12 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. По состоянию на 2016 год признан самым богатым человеком России по версии агентства Bloomberg. В рейтинге Forbes 2017 года занял второе место в России и 51-е в мире с капиталом 17,5 миллиардов долларов. В июле 2017 года занял вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России. И в 2018 году, по данным рейтинга Forbes, 200 богатейших бизнесменов России – Мордашов занял также вторую позицию с состоянием 18,7 миллиардов долларов. Алексей Мордашов награжден Орденом Александра Невского 25 мая 2015 года за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Орден Почета 11 июля 2011 года за большой вклад в развитие металлургической промышленности, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени 10 сентября 1999 года за заслуги перед государством, высокие достижения в производственной деятельности и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени 2 степени. 2 мая 1996 года за заслуги перед государством многолетний добросовестный труд. Знак отличия за благодеяние 11 июня 2016 года за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность. Орден русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского 3 степени 2003 год. Командор ордена за заслуги перед Итальянской республикой 2009 год Италия. Крест признания третьей степени 2013 год Латвия за вклад в развитие экономики страны, лауреат Национальной премии бизнес-репутации Дарин Российской академии бизнеса и предпринимательства 2002 года, премия правительства РФ в области науки и техники, почетная грамота Министерства экономики, почетная грамота губернатора Вологодской области, присвоено звание почетный гражданин города Череповца. На семейном фронте у Алексея Мордашова не все так гладко, как в бизнесе. В 2001 году бывшая жена Алексея Мордашова Елена опубликовала открытое письмо всем женщинам, которым рассказывала, как Мордашов покинул ее и ущемлял материальные права ее и их общего сына. При разводе в 1996 году жене и ребенку отошли квартира в Череповце, автомобиль ВАЗ-2109 и небольшая сумма денег. Алименты на содержание их общего ребенка Алии на 1985 года рождения выплачивались предпринимателям в размере 106 минимальных размеров оплаты труда. В 2003 году он составлял 600 рублей. С 2002 года Елена Мордашова пыталась в судебном порядке получить право на долю в имуществе Алексея Мордашова. В марте 2003 года в порядке обеспечения иска бывшей супруги, олигарха, Мировой судьей Санкт-Петербурга Бородашкиной был наложен запрет на любые операции с акцией Мордашова, а 24 апреля судебным решением за его бывшей женой были закреплены в собственности акции ОАО «Северсталь», «Зао «Северсталь Инвест», «Зао «Северсталь Гарант», и СМИ сообщали о том, что после этого высокопоставленные государственные служащие начали добиваться отмены этого решения. Судья Бардашкина после этого была лишена полномочий за нарушение правил подсудности. И 15 мая 2003 года мировой судья города Череповца уже взыскал 213 миллионов 790 тысяч рублей государственную пошлину по иску с Еленой Мордашовой В связи с отсутствием у нее таких средств 29 мая было вынесено решение о наложении ареста на квартиру в Москве, в которой до приезда в Санкт-Петербург в январе этого года жили Елена Мордашова и ее сын. И в итоге суды отказали Мордашовой выски, признав подписанные ранее соглашения законными. Вот так не повезло Елене с супругом. Ну а он, конечно же, женился еще раз. Тоже на Елене и также благополучно с ней развелся. А на этом я не прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал, лайкайте, дизлайкайте, пишите, что вам понравилось и что не понравилось в этой истории. А в следующий раз я расскажу вам о Владимире Сергеевиче Лисине, которому принадлежат активы Новолипецкого металлургического комбината.